Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. И в сегодняшнем мастер-классе хочу показать, как сделать вот такой стильный бантик из атласной ленты. Мне ее понадобилось примерно метр. Ширина этой ленты 2,5 см. И это комбинированная лента атлас с органзой. И украшать ее люрекс. Для работы мне еще нужна вот такая расческа или гребень. Универсальный клей «Момент кристалл» у меня. У вас может быть любой другой. Для украшения серединки я взяла цепочку с стразами и вот такой камешек пришивной. Если у вас есть готовая серединка, примерно такая, как вот эта, то можно использовать ее. Еще нужен будет клеевой пистолет и нитка с иголкой. Сейчас мы разберемся с этим гребнем. Значит, гребень желательно иметь с широкими зубьями. Шаг между ними в один сантиметр. Зубья очень крепкие, они не гнутся ни в какую сторону. И для начала, для удобства работы, я отвечу центр этого гребешка. Для этого я беру малярный скотч или малярная лента. И маленький кусочек приклеиваю по центру. Теперь... Я беру отрезок ленты, один край прикладываю к центру и от центра отступаю три зубочка и заправляю за них ленту. Теперь от центра в другую сторону тоже три зубка. И накладываю ленту вот таким образом. А теперь я заправляю ленту под зубок и вверх. Теперь опять под зубок, один зубок и вниз. При этом ленту я немножечко натягиваю. И таким образом я заправляю почти всю ленту. Сейчас увидите, почему почти. вот и все. Здесь кусочка немножко не хватило, но в принципе и не нужно. Теперь я поворачиваю расческу другой стороной и считаю сколько у меня получилось петелек. Вот это лишнее. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь раз, два, три, четыре, пять. По пять петелек от центра с каждой стороны. Теперь булавочкой я пронзаю все слои строго по центру и снимаю всю конструкцию. Вот что получается. Вот этот лишний хвостик мы обрежем. И в итоге на бант у меня уходит 90 сантиметров ленты. Край оплавляю. Вот, все ровненько, красиво. Идеально ровно. А теперь я сделаю серединку. Покажу это в ускоренном темпе, потому как здесь ничего такого нового нет. Фетровый кружочек диаметр 3 сантиметра. Этот камешек у меня длиной 1,3 сантиметра. Я беру иголку с мононитью и первым делом пришью этот камень к центру фетрового кружочка. буквально несколькими стежками этого достаточно будет хорошо держаться. Теперь я отмерю отрезок, который поместится вокруг этого камня, наношу клей и помещаю цепочку в нужное место. Даю ей подсохнуть, а потом уже обрезаю лишний фетр. Срез желательно обработать огнем зажигалки. Все. Теперь продолжим работать с бантиком. Я возьму иголку с обычной ниткой и закреплю такое положение петель буквально несколькими стежками и иголку я буду вводить только лишь по центру. Вот здесь я этот край подверну и вот двумя стежками туда-сюда закрепим ниточку и обрежем ее на этом этапе можно приклеить этот бант к зажиму для волос. Я взяла зажим длиной 7,5 см. Этот бант можно поставить и на ободок. Теперь я возьму маленький отрезок такой же ленты. Примерно 3-3,5 см. И закреплю зажим еще и кусочком ленты клей наношу как над зажим так и с краев прямо на бант теперь кладу вот так кусочек и с боков тоже приклеиваю все, теперь будет держаться надежно. И вот теперь самое интересное. Я буду придавать форму этому банту и закреплять петли, фиксировать петли горячим клеем. Значит, здесь надо быть очень внимательными, осторожными. Много клея не наносить. И э, я выкладываю ленту так, чтобы у меня край совпадал вот со второй полосочкой из люрикса. И здесь будет точно так же. Вот так. То есть э, петли раскладываю в форме веера. Ну, приблизительно так. И с противоположной стороны я делаю то же самое. Удобно подклеивать, когда вот указательный палец левой руки у меня продет в середину петелечки. Вот так. Теперь бантик будет держать эту форму остается приклеить серединку и наш бант готов я благодарю всех за просмотр моего видео надеюсь что мой урок будет вам полезен. Буду благодарна за комментарии и лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ирина. И до новых встреч!